Дорогие друзья, любой стране, а особенно России, нужна удача, нужна мечта, нужны те проекты, которые получаются, нужен успех, нужны победы. И очень важно, чтобы это было реально, чтобы люди, взявшись, преодолев трудности, в конце концов, добились своего. И вот сегодня об одном из таких успехов и пойдет речь. Сегодня наш собеседник. У нас было много разных собеседников, э, вице-премьеры, губернаторы, профессора, преподаватели, публицисты. Но сегодня наш гость это блогер Тона Болеви. Э, добрый вечер. Добрый вечер. Привет нам, земляне. Э, одна из э, захватывающих идей, о которой мы уже говорили, это высокоскоростной транспорт. Высокоскоростному транспорту в России не везло. Ласт, поезда «Ласточка», поезда «Сапсан», для них должны были построены быть отдельные дороги. То, что есть, оно не очень высокоскоростное, это не очень полезно для поездов, и для дорог. Проект «Казань-Москва» части повис. Мы говорили с нашим коллегом Терентьевым о вакуумном транспорте или о «Хайперлупе», где Россия-то во многом продвинулась дальше, чем Соединенные Штаты Америки во многих направлениях. Но тоже это пока проекты. И очень важно, когда что-то удалось сделать практически. И вот как раз именно об этом проекте сейчас и пойдет речь. Есть захватывающее слово Skyway. Что это? Skyway — это небесный путь. И в этом слогане, ставшем теперь уже мировым брендом, заключен на самом деле очень необычный... И я бы не настаивал на обсуждении в первую очередь инженерно-экономических таких аспектов эффект. Здесь проявляется мощнейший фактор долгожданный для нас обитателей планеты Земля, который в свое время классики называли мягкой силой. Это та самая гражданственность, которая способна, оказывается, совершать прорывы без конфликтно, без поиска соперников и врагов. То есть мы, я приглашаю к обсуждению, сегодня оказались перед интереснейшим вызовом, позволяющим людям начать созидать вместе, дружить не против кого-либо, а во имя этого <coughs> неведомого еще будущего. Во имя мечты. И вот мечта, которая связана со Skyway, это то, что называется струнный транспорт. В свое время на многих конференциях это сочетание звучало, и энтузиаст, который выдвинул эту идею Анатолий, да, Эдуардович, Анатолий, Юницкий, Анатолий Эдуардович Юницкий, много раз обивал породе различных высоких кабинетов, и хотя все соглашались, но дело стояло. В чем идея струнного транспорта? Идея струнного транспорта состоит в выносе потоков на второй уровень. То есть оставить людям их в территорию для нормальной жизни, деятельности, Всю э, нагрузку по логистике, по э, коммуникациям между этими блоками социальными, между производствами передать на уровень между небом и землей. Отсюда и скайвей. Отсюда и скайвей, отсюда и струна, и, соответственно, эта вот метафора, того самого луча, передающего добро, благо, она и вдохновила многих участников этого проекта, а это, по сути дела, совладельцы проекта. И вот, вот ведь что главное, да. что это мы сегодня чествуем не столько даже героический прорыв одного гения, он нашел в себе силы опереться на народ. знаете, вот э, давайте мы, э, поскольку, видимо, не все осведомлены о проекте, э, вот, э, очень интересно его представили венгерские коллеги, вот мы на фоне этого проекта, э, такой машины. Чем это отличается от монорельса, который тоже, казалось бы, идет там где-то сверху? Функция та же, но э, получается, что Струнный транспорт — это комплекс, который обеспечивает решение одновременно более чем одной функции. Это и, очевидно, перемещение, это и обеспечение рабочих условий в транспорте, то есть это фактически передвижной офис, вот в данном случае представлен Вариант так называемый юнибайка, вы можете, находясь в нем, быть связанным по всем телекоммуникационным каналам со всем миром, выполнять свою работу, не отвлекаясь от э, выполнения физических упражнений, как э, в вашем фитнес-клубе, допустим, поскольку здесь предусмотрены и велосипедные приводы, они позволяют разгоняться на, допустим, 60 километров. Если вы переключитесь на бортовой аккумулятор, то вас этот аппарат понесет уже на скорости 150 километров в час. И обратите внимание, вы в это время слушаете музыку, вы наслаждаетесь природой, поскольку внизу никаких нет руин. Нет этих умерщвленных территорий, которые остаются после прокладки да, любых так называемых современных магистралей. Но уж не говоря о том, что это, естественно, значительно э, дешевле и по строительству, и тем более по эксплуатации. А вот э, поскольку речь идет о склонном транспорте, какое отношение струна имеет... Вот... К этой конструкции Откуда буквальное туда? отношение имеет, поскольку сама ключевая идея этой путевой структуры предполагает предварительно напряженный пакет струн. Допустим, это Торсов, порядка канатов. не канатов, это именно цельные порядка 50 значит, миллиметров в блоке, предварительно напряженные и, значит, заполненные специальным пластифицированным бетоном, обечайки находятся, они внутри этого профиля, несущего профиля. Ну и, естественно, здесь множество ноу-хау задействовано, которые ждали своего часа, которые естественно смогли э, воплотиться только лишь в комплексе и отсюда э, вот то э, целостность синергетический эффект. абсолютный синергетический эффект и тот взрывной экономический эффект я хочу обратить внимание что э, нет пророка в своем отечестве это для нас привычное состояние но э, тот мировой резонанс, который сейчас определяет э, вот всю обстановку, всю стратегию развития э, проекта Skyway, отражает предельную э, заинтересованность всех государств э, мира. Значит... Почему я говорю «всех»? Извините. Да. Потому что сюда включены участники из более чем 230 стран. Больше, чем в организации объединенных наций. Знаете, у вас замечательный контекст. Давайте вы перейдем в текст. Давайте уточним. А какая скорость? Я вот помню доклада Юницкого замечательные. С какой скоростью максимально должен передвигаться вот так, такой транспорт? Потому что я шла о многих сотнях километров, которые в состоянии сшить огромные пространства России, например. Это иллюстрация юнибайка, значит, 150 километров. Городской транспорт под названием юнибус, то есть это замена нашим традиционным маршруткам, это уже э, те же скорости 120-150 километров для пассажира пассажировместимости там, кабины от 14 до, допустим, 38 человек. И э, по потокам это порядка 20 тысяч пассажиров в час. Понятно. Вот. А и юнилеты, и юнилеты, это уже до 550 километров. Понятно. Это речь идет о перевозке пассажиров или это еще и груза Вот, что очень важно. Естественно, в комплексе. То есть э, универсальность этих путевых структур позволяет э, по ним разгонять и пассажирские и грузовые составы, которые получили название «Юнитрак» для сыпучих, для пакетированных, для наливных грузов. А, ну и уж понятно, что для любых природно-климатических условий, потому как проходимость этого транспорта, ну, например, на уклонах в 30 градусов. Она предельно необходима для многих территорий, тем более необжитых неосвоенных да, не большое преимущество. Вот. То есть Где все страны мира плохого, сейчас да. э, изучили, я бы сказал, э, основы технико-экономических преимуществ этого э, технологического э, решения, причем Оценили его комплексно, как социально-экономического, социально и сделали для себя правильные выводы. Вы знаете, вот до, до, до выводов, следующий вопрос. Наверное, не все в курсе истории этого изобретения хочется понять, какие этапы вкратце оно прошло и где сейчас оно находится. Почему мы говорим об успехе? Мы говорим об успехе, потому что история начиналась в 70-е годы стандартной судьбы изобретателя-одиночки, пытавшегося найти понимание и от властей, и от инвесторов в те времена. Ну, когда человек пытается снять звезду с неба, то естественно это вызывает недоверие. Всегда и в те, и в наши времена. Это Классика, к, к сожалению, наша традиция. И <клес> на переломе веков, это 2000-е годы, счастливая звезда на время вспыхнула. Был создан экспериментальный полигон под Москвой в Озерах, где он просуществовал порядка 9 лет. И <клес> После достопамятного госсовета о стратегии развития транспорта в России, значит, в 2009 году, по ряду причин, не оглашаемых ну, власть придержащими, власть. Mm -hmm. этот полигон был ликвидирован. И началась новая полоса испытаний, поисков который привела к тому что э, ну давайте отмерять все же от 2014 года ставка была сделана на радикально новый прием И обратиться к народу э, запустить модель крауд инвестинга то есть инвестирование с миру по нитке в складчину И, Поскольку идея сама по себе была очень э, лаконична, изящна и в то же время она, э, она была понятна и э, легла на э, те, может быть, еще не ожидания множества людей, она получила вот такую адекватную поддержку, в результате чего вот сейчас финал 2017 года. Всего за два года а более миллиона с четвертью сторонников из 230 с лишним стран мира отликнулись, вложились, поддержали своими финансами, своим вниманием, своей энергетикой. В конце концов, это начинание. И сотворили чудо. Какое За чудо? два года да. создан экспериментальный, исследовательский и одновременно демонстрационно-сертификационный центр под названием «Экотехнопарк» недалеко от Минска, в Мариногорке горке И вот буквально в середине лета произошло знаменательное событие. Более пяти тысяч держателей, долей, шерхолдеров все же, этого глобального проекта съехались на экофестиваль. И, я бы сказал, провели эту значимую по своим последствиям очень важную приемку. Ну, вот в форму это назвать это ездит, ее госприем. Это ездит? Это уже не только ездит, это уже проходит завершающую фазу сертификации, которая означает и э, открытие возможности запуска таких магистралей во всем мире. То есть э, сейчас уже от... Опытное экспериментального производства начинается э, среднесерийное производство э, и подвижных составов, и путевых структур, и автоматики соответствующей, поскольку управление здесь беспилотное, и полностью оно э, находится под контролем спутниковых систем. То есть на самом деле э, здесь э, Прорыв произошел, то есть уже понятно, что это технически реализуемо, уже понятно, что это достаточно безопасно, и уже, что очень важно, вы говорили, что нет пророка в своем отечестве, но выяснилось, что, скажем, для того, чтобы организовать полигон, нужно же место, то есть вообще говоря, должны быть правительственные структуры, которые поверили в этот проект. Я так понимаю, что такие структуры нашлись в Беларуси? По факту да, да. И, естественно, Беларусь получила мощнейший плацдарм для своей экспортной новой волны. Здорово. То есть это фактически в центре Европы сейчас очаг ну, такого интеллектуального, высоконаукоемкого производства с соответствующим качеством рабочих мест а если есть видео я думаю мы вмонтируем в нашу передачу испытание этого. если у вас оно есть есть оно? есть и съемки которые поставляет официальная пресс-служба skyway есть любительские съемки знаете, поскольку... я, я, я думаю наших зрителей стоят любые съемки Но вообще говоря это поразительно что э, удалось вот такой сумасшедший в кавычках проект реализовать. Какие планы? То есть, после того, как, скажем, прошла, как вы говорите, государственная приемка или сертификация, где, где будут эти магистрали? Какие ближайшие планы? Я так понимаю, что вы отчасти являетесь акционером этого проекта, поэтому хотелось бы понять, куда, где будут у нас юнитраки, юнибусы, Юнилеты. Ответить можно просто, повсюду, ну, так же, как лифты. Я не уполномочен обсуждать подробности, коммер а подробности коммерческих договоренностей а сделок Но, естественно, страны Юго-Восточной Азии, Индонезии, Филиппины, Индия, соответственно, в Турции. То есть любую можно назвать теперь страну, где, во-первых, хорошо информированы о достижениях, о возможностях этого инфраструктурного комплексного решения, где проведены пере, идут переговоры, и фактически портфель заказов сейчас формируется со всего мира. А вот поскольку, как там, где родился, там и пригодился. Вот вообще говоря, что Россия и Беларусь участвуют ли в этом и собираются ли строить такие, вот, такую инфраструктуру и использовать такие средства транспорта? Энтузиасты э, адресных так называемых проектов в нашей э, стране естественно есть почти во всех городах. Я вот э, со своей командой... Работаю на Южном Урале. И, естественно, все официальные структуры информированы о наших предложениях, но, как водится, самый традиционный прием это клевета Понятно. в ответ на подобные предложения. В Беларуси, да, сейчас в нескольких городах, в том числе вот в самом Минске и в Могилеве, такие проектные разработки, насколько нам известно, уже ведутся. Но обращаю еще раз внимание, включайтесь непосредственно в информационные каналы программы Skyway. Заходите на сайты этого холдинга, изучайте ее напрямую, и официальная пресс-служба вам предоставит всю необходимую информацию для принятия решений. Понятно. А вот теперь давайте о, собственно, социальном аспекте. Почему люди поверили в будущее? Почему они решили вложиться в тот проект, где совсем не очевидно, что... Э достаточно быстро, в их стране, например, будет нечто подобное. Это э, вера в будущее или это надежда на, э, скажем, некие прибыли? Какая логика? Ну, нельзя отметать и последнего, очевидно. Ситуация такова, что люди ищут способы самостоятельного не только выживания, но и развития. И надо учитывать то, что данный проект лег, ведь на традицию, которая в мире известна, как сетевой маркетинг. Особенность SkyWay в сочетании вот с этой моделью дистрибуции, скажем так, товаров и услуг, состоит, видимо, в том, что Впервые люди почувствовали, что через данный проект SkyWay они могут начать задавать и свои вопросы будущему. Это очень важно. Не обслуживать не тобой заданные э, инициативы и, соответственно, не искать ответа не на тобой заданный вопрос, а включиться своим интеллектом своим опытом, своими идеалами, ценностями, мотивами и получить здесь адекватную реакцию. То есть Skyway вот, обладает такой метафоричной своей идеей снять барьеры между территориями. Он, на самом деле, выполняет миссию еще более важную. Какую? Он снимает барьеры недоверия между людьми. Это очень важно. И люди чувствуют это. Они хотят быть полезными, адекватными. И потому не успокаиваются на достигнутом. Вот Знаете, эта прецедентность очень вот важна. Мне кажется, что может быть это самое важное. Вот недавно мне довелось слышать э, лекции по поводу блокчейна. Несколько лекций в клубе Digital October. И там э, говорилось следующее, что это замечательная технология, которая сделана для людей, которые очень доверяют своим компьютерам и очень не доверяют друг другу. Мне кажется, это тупиковый путь, потому что... Э, Следующая эпоха, будущее, если оно состоится, это эпоха доверия. Именно оно будет определять силу общества, цивилизации. Именно оно будет определять прогресс. И вот здесь как раз, мне кажется, это громадный успех. Причем не надо говорить, это успех ли Белоруссии, ли. это успех ли России, где родина замечательного изобретателя. Это успех ли акционеров. Знаете, это некая очень крупная и важная подвижка, когда люди со, вс из со всех стран вложили свою силу, энергию, свои ресурсы в мечту. Понимаете, я думаю, что это некая э модель формирования будущего. Да, и эта мечта потому так э молниеносно и была воплощена в реальности. Оказывается, надо уметь не бояться мечтать. И финансировать эту мечту, даже если она не твоя личная. Надо уметь услышать этот э, да, призыв надо, и, понять, и отреагировать. что, что успех, успех одного из нас, в конечном итоге, это успех всех, всех. Выигрывает все сообщество. Не врозь, а сообща. Не вместо, а вместе. Мой э, учитель Сергей Павлович Гудемов, он часто говорил, что настоящее будущее и прошлое, они существуют одновременно. Просто надо увидеть будущее, помочь ему, поддержать ему, поддержать его, и тогда, скорее всего, оно состоится. И вот здесь мы видим совершенно замечательный успех. Действительно, оказалось, что люди готовы к будущему. Они не готовы жить каждый за себя, один Бог за всех. Они не готовы в общем-то заниматься чисто потреблением, они готовы вложиться в мечту. И я думаю, что за этим важным прорывом, когда люди как целое ощутили свои возможности, ощутили возможность дотянуться до будущего, последует и следующее. Спасибо вам большое. Благодарю вас.